Занимаюсь вот настольными ролевыми играми чего и вам желаю последние пара выпусков были посвящены тому как надо делать квесты две недели назад о том как надо начинать из чего и неделю назад как продолжать составлять квесты из шаблонов и один из таких шаблонов мы тоже успели обсудить победу над чудовищем Шаблон, противоположный победе над чудовищем, традиционно называется трагедией. Слово это очень старое, и как любой старый термин, уже немного поистерлось, понацепляло разных значений, которые первоначально с собой не несло, и вообще понимается порой настолько хорошо, что не понимается и вовсе. А это уже плохо. И даже плохо для нас, как ролевиков, в большей степени, чем для каких-нибудь там писателей, или театральных постановщиков, или еще что-то, они там у себя строят сюжет. То есть линейную последовательность того, что читатель или киноман э, видит на страницах или на экране. События происходят одно за другим. И у того, кто их так вот выстраивает, есть полный контроль над всеми участниками. Ну или в терминологии геймдизайна агентами. У нас такого контроля над агентами нет. У нас есть... Эм, ну скажем так Иллюзия косвенного контроля То есть мы можем выдумать Заранее какие-то способы Косвенно влиять на выбор Который сделают игроки Скажем вот можем мы подготовить там Пугающее описание пылающего 100-метрового великана, который загораживает проход на мосту и невзначая он поправляет пояс, с которого гроздьями свисают полуживые головы его прошлых врагов, завывающие в какофонический унисон леденящими душу мертвыми голосами. Но когда начнется сама игра, то может это сработает и игроки действительно испугаются, персонажи убегут. А может, сработает, но не так, и партийный священник поклянется сразу на собственной крови, что освободит мучеников и развезет их на родные могилы. И вот уже у вас из ничего на руках, из ничего взявшийся какой-то квест на десяток сессий. Или может он сработать в полсилы и подтолкнет партию к полюску альтернативных путей. Если это мост, то э, там что под ним, там какая-то пропасть или ручей внизу, или нельзя ли на ту сторону вплавь, или на лодке. Или, может, можно подорвать этот мост, чтобы великан рухнул в бездну, а самим потом там фейчек попросить новый соткать из э, чего там, из эльфийских песенок и насморка единорога. А может вообще не сработать, вообще вот никак! И игроки по-деловому скажут, ну что, великан, э, да, огненный, да, с мечом, да, но это магма-клинок, значит, 17-й рейтинг опасности, да, плохо-плохо, иммунитет к огню, конечно, к волшебным снарядам, так, маг, давай, как бы ты одна нога тут, другая в 30 футах от него, максимизированный удар холодного льда, это 90 хитов, так, вторую маку на, с... на скорость у тебя никакая, проку тебе. Фигач давай сферу замораживающую свою, это издалека можно. Это значит еще 90 хитов, максимизируй. Так, надо успеть, пока он стену камни не поставил, потому что завязнем потом еще на 5 раундов. Так, вы двое давайте в темпе танка бустите и не зевайте. Так, куда ты с мечом полез? Я знаю, что плюсы, но ты что, хочешь первые 140 хитов коту под хвост? Адамантовый топор давай, их выхватил и в чардж. Если 75 хитов вот сейчас снесешь, мы его в один раунд положим велика на этого. Ну, я увлекся, это бывает, когда... Путиискатель в руки попадает. Извините, был не сдержан. В общем, трагедия уже Аристотель, а это минуточку 4 век до нашей эры, уже Аристотель писал, что да, есть такое, э, такая вот штука, э, трагедия, понятное дело, все знают, что это такое, но на всякий случай, вот э, для тех, кто не совсем в теме, он пояснял, что для трагедии нужна четверка различных элементов. Помните, да, что я в прошлый раз сказал? Сначала все элементы себе взяли, чтобы шаблон сложился, и потом уже можно там настраивать, совмещать, выкидывать их даже и как хотите. Значит, первый элемент. Должен быть герой, который в отправной точке имеет высокий статус и важное положение, и в конечной их не имеет, и желательно вообще ничего не имеет. Именно поэтому все до одной классические трагедии о том, что жил-был король сразу, или там хотя бы брат или родственник, ну кто-то царских кровей, который в жизни уже чего-то там достиг, все его знают как великого заметного человека, героя во всех смыслах, и папа у него был герой, и дедушка у него герой, и двоюродная тетя у него герой. А там, ну, потом то одно, то другое, и в конце он обычно гибнет, то есть совсем уже так, не просто сюжетненько так немножко вот гибнет, как сейчас во всех одной книжках делают, а как следует, с глаз долой и сердце вон. Второй элемент. У героя должен быть какой-то недостаток, в котором он проявляет достаточно постоянства. Этот недостаток очевиден с самого начала. Им именно, и именно им в первую очередь объясняется его падение. Ну, гибель или что там еще трагического задумать. Если герой жадный, он постоянно жадный Это заметно и буквально ни разу щедро или бескорыстно он не действует. Если персонаж гордый, то уж давайте как следует гордость проявлять. Если упертый, или самовлюбленный, или одинокий, или еще там какой, то тоже все в полную силу стесняться и идти на компромиссы не надо. Это не тот случай. И здесь нужен именно такой болезненный избыток с надрывом. Желательно, чтобы эта черта характера была герою имманентна, то есть без нее персонаж не складывался бы или складывался бы в совершенно другого персонажа. Если э, там у какого-нибудь капитана Ахава из Моби Дика, если у него убрать одержимость, то, ну, получится обычный такой китобой инвалид, который, да, поплавает, поплавает, да, и подумаешь, что, ну, шут с ним, с китом, и там, э, всего лишь нога, ну, э, пора уже вообще на пенсию, как раз вот там на черный день немножко пооткладывал, заживет как спокойно, как Билли Бонс у адмирала Бенбоу, будет на прогулке каждый день ходить с костылем и на океан глядеть. Правдоподобно, но без идей. Из такого трагедия не служится. Следующий элемент по Аристотелю. Это катарсис. Вообще, каждый из элементов или любых вообще штук из античной литературы, он называется каким-то таким вот хитрым термином. И, э, ну, это просто я стараюсь их немножко избегать, потому что, ну, вы же не на лекцию по герминевтике и литературоведению зашли. И я вам не терминов продаю, а только показываю красивое. Но катарсис это такая штука, которой довольно не просто синоним подобрать с одной стороны, а с другой стороны это вообще очень важное понятие именно для ролевых игр и полезно о нем узнать. Ну, если не знаю. Катарсис это такой момент, в который высвобождаются эмоции из-за того, что какой-то конфликт был, он нарастал и все грозил, грозил, грозил, а потом бац и наступает облегчение. В обычной жизни, оторванной от произведения искусства, катарсис может наступить нам после сдачи экзамена или после получения долгожданных вестей. Вот не знали, не знали, потом нам позвонили, сказали, "Уф, все, облегчение. В моменты взаимодействия с искусством катарсис наступает от сострадания, от сопереживания проблемам героя выдуманного, которые так или иначе ведут к какой-то развязке. То есть мы, возможно, болели за героя, возможно, наоборот, он нам не нравился. И вот что-то там с ним случилось, и мы такие, а, так тебе и надо. Или наоборот, что, М -м, как же так, как же так, вот, не подфартило. В ролевых играх еще сложнее, потому что вместо сострадания, каким бы близко к сердцу взятым оно ни было, у нас есть, ну, в идеале вообще, игры-то у нас какие? Ролевые. В идеале у нас есть вживание в роль. И во многих случаях за игровым столом в какой-то момент происходит полный такой сдвиг в роль. И вместо «Василий Васильевич сделал» и «Василий Васильевич сказал», игрок начинает порой даже незаметно для самого себя использовать э, конструкции вроде «Я сделал» или произносить как есть все то, что произносит персонаж, включая мимику, жесты и все такое. Вот это близость. Персонажа к игроку и игрока к персонажу позволяет достичь такой степени сострадания, которая и не была вообще доступна для читателей каких бы то ни было книг, даже самых хороших. Соответственно и катарсис, если он есть, и если он бьет в точку, он бьет сильнее, чем в тех, кто пялится просто в экран или там скользит по страницам книги. Четвертый элемент это, ну, настоящие литературоведы ведут до сих пор споры о том, считал Аристотель его обязательным или только желательным для трагедии, но нам это все равно. Если хорошая трагедия должна быть с ним, то давайте плясать от того, что он есть, а дальше можно будет всегда дать задний ход. Элемент этот внезапный поворот в развитии сюжета, усложняющий фабулу. Сюжет, напомню, это последовательность событий со стороны читателя, ну или игрока, а фабула это фактическая цепочка событий с причинно-следственными связями между ними. То есть, если мы думали, что заложников спасут, а их не спасают, то это, э, ну, это не то, это просто такая неожиданность, типа о, о, хм, «О, как, ну ну и ладно». А вот если заложников спасают, но одним из них оказывается главгад или там дедушка главгада, вот это вот поворот, вот это Аристотелю по нраву. Кристофер Букер, которого я цитировал в прошлом выпуске, полностью со мной согласен, ну и с Аристотелем тоже мы втроем так вот посовещались и согласились, что трагедия это очень отдельный и важный шаблон. Как и любой другой шаблон, он должен складываться, и структура его, раз уж сам шаблон, как я вначале сказал, является полной противоположностью охоте на чудовище, то и структура его очень похожа на то, что мы уже обсуждали. И, в общем-то, просто э, некоторые вещи оборачивает наизнанку. То есть, вот у нас была фаза расстановки. Здесь тоже есть фаза расстановки и ввода чего-то, что нужно персонажу. То есть, если вы вводите, э, строите свои сюжеты от вещей, то трагическому персонажу, у которого, как я уже вначале сказал, у которого все есть, он там царских кровей и э, богат, знаменит и вообще... Но чего-то вот ему не хватает, ему нужен там меч-кладенец или еще какое-то там золотое руно, закопанное пиратами в гробнице первого ниндзя-отшельника. И оно ему зачем-то нужно. Вот нужно и все тут. Если вы идете от персонажей, то может ему там жена нужна, или кузнец, или напарник, или архитектор для бани. И так далее нужен какой-то мощный во всем герой со статусом, с положением, и чтобы ему чего-то не хватало. Так что вот, вот, вот если бы еще только вот это, и совсем идеал. Потому что именно с такого момента начинается трагедия. Фаза планирования или фаза мечты, как ее называет Букер, потому что здесь все идет как по маслу, осуществляются все мечты. Главное отличие или дополнение здесь нас учат тому, что главный недостаток главного героя, ну, это не такая уж и проблема. И показывают, как он гордо несет его по жизни, словно флаг. То есть, скажем, если персонаж опять-таки жадный, очень простой такой э, пример, которым можно, э, которым можно показать все что угодно. Если уже жадный, то нам показывают, что как вот хорошо, вот он сэкономил вот там, сэкономил там, тут вложился, там заработал, там еще что-то, все у него хорошо. Фаза отчаяния следующая, бросает героя глубже в пучину несчастья. То есть тот, кто раньше тратил только излишки, он идет в ломбард или в банк, продает любимое колье жены, закладывает дом. Тот, кому прописали парацетамол, он возьмется за векодим. Тот, кто врал и воровал, начинает убивать. Фра фаза ужаса, она аналогична тому, что было с чудовищем, но там была такая ужасная битва, исход которой кажется ужасным, э, но как бы нам хочется, чтобы все-таки в конце все сложилось и в конце все-таки все складывается. А тут просто такая спираль вниз, вниз и вниз, все становится все хуже и хуже, пока не наступает развязка, в которой мир без героя оказывается куда лучше, чем мир с героем. Итак, еще раз, о чем этот шаблон, о чем трагедия? О том, что у нас есть какой-то персонаж, у которого есть все, кроме одной какой-то детали, которой у него нет, но которой ему хочется. Если начинать не с этого, то в конце мы просто вернемся к разбитому корыту, которая у нас и так было, и получится, что ну, пацан вот шел к успеху, но как-то вот не подфартил. Это другой шаблон, к, траг... к трагедии он не относится. Далее, у героя должен быть недостаток, от которого он не избавляется, и который стабильно тянет его глубже и глубже вниз, в пучину трагедии. Если это недостаток из тех, которыми вы кормите сотрудников отдела кадров, знаете, на собеседовании, в ответе на вопрос «назовите свои слабые стороны». Обычно это такой тупой вопрос, который задается между «каким вы видите себя спустя пять лет?» или «почему вы хотите работать именно у нас?». Ну и обычно отвечать надо что-то вроде «Слишком уж я пунктуален!» Или там «Трудно мне остановиться все вечера, все выходные на пролет работы!» Такие недостатки это, это тоже ерунда. И, к сожалению, в большинстве игровых систем, где есть недостатки, их используют ну или, или так, или потому что надо, чтобы получить там, лишние пункты создания персонажа. И на них потом можно наманчхенить побольше. И уж... Явно практически никогда не играется на таких недостатках трагедия вот до самого конца, до логической развязки. Здесь для того, чтобы трагедия получился, получилась, нужен недостаток, который постоянно будет тянуть персонажа в пучину, чтобы развязка показалась нам всем, может быть, пусть и грустной, но логичной, следующей из того, что было до них. Также, как и в противоположном тропе, здесь нужен внезапный поворот. Только там было немножко проще. То есть, вот мы строим планы, вот мы их воплощаем, не воплощаются планы, выкарабкиваемся и все-таки побеждаем. А здесь желательно иметь какой-то сюжетный финт, уводящий сюжет в непредсказуемую сторону и усложняющий фабулу повествования. Помни о том, что это трагедия, можно связать этот финт с недостатком. Скажем, жадный персонаж может там так доэкономить, что купится на удочку жуликов и полностью оботкрутится. Или если проблема персонажа во вранье, то своей ложью он там может случайно вскрыть что-то, чего не хотел бы вскрывать или что стоило бы оставить в тайне. Часто там вот вещь, которую собираются украсть подменой, меняют заранее, делают диверсию, то есть двойную инверсию, чтобы подмена вернула все на свои места и так далее. Игры престолов – очень хорошо с этим обходились, и там таких э, финтов, там по дюжине на сезон, и даже в последнем провальном сезоне, хотя бы с этим, но все-таки все хорошо. Э, так просто, чтобы э, все-таки тут сказать, вот без, без туманных отсылок, вот э, самый безопасный такой, бесспойлерный финт там был, это были дети леса. То есть сначала их считают какими-то такими мифическими выдумками, ну или в крайнем случае чем-то вроде таких вот дынодышных дриад, такие какие-то хиппи-интроверты, и что они есть, что их нет, где-то там они сидят и никого не трогают. А потом оказывается, что это целая раса со своей квентой, и в общем-то эта квента весьма важна, и с вот жирным вкладом и в сеттинг, и в фабул. В ролевом контексте еще очень помогает расставлять загадки, которые, как, ну такие зацепки загадки, которые, как кажется, они ведут к одной развязке, а на самом деле они ведут к другой. В фильмах так делали, вот скажем, в, э, во все тяжкие. Это стопроцентная трагедия. Там был второй, по-моему, сезон с э, взрывом и крушением, не скажу чего, которое так долго показывалось в каждом эпизоде, что мы уже думали, что там в финале все вообще рванет и в живых никого не останется. А оказалось, ну вот э, то, что оказалось. Идите, э, идите смотреть. В отличие от охоты за монстром, элемент ужаса здесь не в том, что идет битва, битва, битва и непонятно, победим мы, хотя очень хочется, чтобы мы победили, это организовывать сравнительно просто, сравнительно просто, не, не совсем банально, но можно. Здесь же ужас в том, что все становится все хуже и хуже и хуже. И именно вследствие того, что герой ведет себя каким-то образом. Жадного губит жадность, гордого гордость, слабого... Слабость, правильно. В ролевых играх это очень тонкий момент. Потому что некоторые проблемы видны хоть немножко отстраненному игроку издалека. И есть инстинкт попытаться их избежать. Если ведущий будет запихивать персонажа в пучину несчастья вне зависимости от действий персонажа и выбора игрока, не получится хорошо поиграть. Будет диссонанс. Если игрок сможет избавить персонажа от порока то поиграть получится, но трагедии тоже может получиться избежать. И тогда будет такая почти трагедия. Это такой недосложенный шаблон, то есть он не имеет никакого эффекта. Это как разница между погибшим персонажем и персонажем, который, ну, почти погиб. Или там погиб, но его можно обратно поднять. В одном случае это мощный ход, сильно бьющий по вовлеченным слушателям или игрокам. А в другом случае, ну, это такое, ну, о, фух, пронесло. И в следующий раз, а, ладно, снова пронесет, не впервые. Это совсем, совсем, совсем другой эффект. Ну и, наконец, развязка. Если в погоне за чудовищем обязательными частями развязки должно, быть, э, э, должно было быть вознаграждение и разные ее части, то здесь это катарсис и гибель в том или ином смысле персонажа. Катарсис происходит проживаем игроком, а не персонажем. Поэтому подумайте заранее, посоветуйтесь с игроками. Да, в том числе, возможно, и явно, открытым текстом. Хотят ли они быть вот капитаном Ахавом или королем Лиром? Хотят ли они стать Гамлетом или там Дартом Вейдером даже? Так ли уж увлекает их путь бога императора в Молоте? Не боятся ли они пройти этот путь самостоятельно до конца? Это очень сильный инструмент. Пользуйтесь им аккуратно. Знайте технику безопасности. Меня зовут Радагаст. Если понравилось, увидимся еще.